Тем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверит сына мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня. Выпьют горькое вино, на напоминь души. Жди и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям на зло. Кто не ждал меня?